Добрый день, уважаемые гости и подписчики моего канала. Сегодня мы с вами рассмотрим необычную интересную монету номиналом 5 рублей 2006 года выпуском. Представленная на фото монета, пожалуй, единственный известный в экземпляр 5 рублей 2006 года. В указанном году на московские и санкт-петербургские монетные денежные дворы поступил заказ на чеканку платежных средств достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, а также 1, 2 рубля. Производства 5 рублей запланировано не было. Но судя по всплывшему в 2012 году экземпляру, пробный вариант 5-рублевика все же был сделан. Как он попал к счастливому обладателю неизвестно. В 2012 году 5 рублей 2006 года были представлены на одном из профильных форумов. Тогда владелец раритета случайно выложил его на сайт в качестве примера «Широкого канта». Когда на него обрушился шквал вопросов относительно выставленного фото, он просто отшутился по поводу разминки в фотошопе. Через два года монета снова всплыла, но на другом нумизматическом сайте, участники которого признали его подлинность. Недолго думая, хозяин редкости выставил изделие на аукцион за баснословную сумму. Купить его так никто и не захотел. Что касается описания, то что на Аверсе у нас эмблема Центробанка Российской Федерации, двухглавый орел и номинование учреждения Банка России, расположена в центре изделия. Вверху дугой отштампован номинал «5 рублей». Внизу под геометрической композицией отмечен год «2006». Знак производителя стоит под лапой хищного пернатого. Что касается реверса, то что на реверсе у нас красивое растение украшает правую часть стороны. Чуть левее от центра монеты помещен номинал «Крупная пятерка» и слово «рублей». Из-за левой половины канта выглядывает фрагмент растительного узора. Монета «5 рублей» 2006 года была добавлена в ряд нумизматических каталогов с пометкой нуждается в дополнительном изучении» так как внешний вид денежки не полностью вписывается в существующую классификацию. Очень широкий кант. По ценности не уступает таким монетам, как 5 рублей 1999 года Санкт-Петербургского монетного двора и 50 копеек 2001 года Московского монетного двора. Что же, дорогие друзья, я благодарю вас за просмотр данного видео. Если эта информация была для вас полезна и познавательна, не ленитесь поставить лайк, а также рассказать друзьям. Ну а я с вами не прощаюсь и говорю, до новых встреч!